Всем, всем доброе утро, меня зовут Виктор Бандалет. я являюсь основателем закрытого сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса, я являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через интернет в частности, через социальную сеть ВКонтакте, через построение автоворонок, систем обучения, масштабирования команд и сегодня я хочу затронуть очень интересную тему синдром блестящих штуч. Многие по-разному могли бы отреагировать э, на это название. У каждого свое представление о штучках, о блестящих штучках и так далее. А, сейчас хочу сказать одну вещь. Сейчас у меня буквально 14-15 февраля будет двухдневный марафон, в который будет участвовать ну, очень большое количество предпринимателей сетевого бизнеса, около 1000 человек. поэтому Присоединяйтесь, если вы до сих пор не зарегистрированы а, на этот марафон 7 трендов эффективного интернет-рекрутинга в 2018 году. А, после трансляции в закрепленной записи группы сможете увидеть анонсы и там обязательно зарегистрируйтесь. Там еще вас ждут а, бонусы, помимо сам, самого мастер-класса. А, итак, ребят, а, кто сколько уже в бизнесе, можете написать какое время уже в сетевом бизнесе. Кстати, что вообще про марафон заговорил? У меня реклама крутится на предпринимателей сетевого бизнеса и в частности там разделено на компании Amway, Ariflame, Faberlic, CL, вообще на, в общем на предпринимателей сетевого бизнеса. И сегодня включаю компьютер, смотрю личное сообщение и видно, что человек зарегистрировался на мой мастер-класс и пишет, Виктор, ты кто? Каким бизнесом занимаешься? Я даже не знаю, как ответить на такие сообщения. Честное слово, ты кто? Каким бизнесом занимаешься? А, вот. Можете порекомендовать, если у вас есть ответы на такие вопросы. Поэтому, блестящие штучки. Ребят, вот на протяжении всего времени, которое мы развиваемся в сетевом бизнесе, я, например, уже более 7 лет мы сталкиваемся с этим синдромом, который действительно мешает нам выйти на очень хороший результат. Возможно, не сразу этот синдром появляется, потому что что такое вообще синдром блестящих штучек? Это то чувство, когда ты отвлекаешься на все, что блестит, как ворона. Да? То есть там трава зеленее, там тренинг лучше, о, там вебинар проходит, о, там тренинг. И там вот это, и там вот это, вот там вот что-то продают, там что-то предлагают, вот там через интернет делают, там можно через ВКонтакте продвигаться, там через Инстаграм можно продвигаться. И мы туда, сюда, обратно, влево, вправо, вперед, назад, и никаких результатов нету. Кто сталкивался с этим, поставьте пятерочки, кто вообще в этот синдром попал, и бог знает, как с него выбраться. И, ну... На протяжении первого года, ну хотя когда я начинал, еще 7 лет тому назад, не так особо было информационного перегруза в интернете. Не было такой активной заходимости в интернет. То есть вот я вроде бы и пользовался уже компьютером, у меня был интернет, YouTube смотрели, Яндекс, Google там вводили какую-то информацию. но Не было такого, потому что ну, ВКонтакте, вообще социальные сети вообще практически не были задействованы рекламой и какими-то бизнес-предложениями. Но, в любом случае, где-то через год, через два начался уже такой вот появляться какой-то интернет-эфир, где прям каждый начинал уже становиться интернет-предпринимателем. И, и ладно, если вот это вот синдром блестящих штучек помогал попадать каким-нибудь экспертам, да, то есть ты вот отвлекся от одного эксперта, пошел к другому эксперту, но сейчас же уйма тех экспертов, которые вообще экспертами не являются, вот они прочитали книгу, и они вдруг стали экспертами. Да, е... я не говорю, что, я имею в виду в том, что можно быть экспертом, прочитав книгу. Практическую большую книгу по какой-либо теме. Но в том случае, если этот человек сам внедряет все технологии, получает результат, и уже исходя из своего опыта и своего результата, он может обучить этому других людей. Потому что, ну вот как поступить, если, например, есть тема маркетинга, есть тема продвижения, есть тема рекламы. И вот прошел человек тренинг, а сам рекламу не запустил. Но зато начинает учить той теории, что вот было бы неплохо запускать ту рекламу, смотрите, как это делается. Но э, в рекламе, вот, например, взять таргетированную рекламу, очень много нюансов, абсолютно очень много нюансов. Потому что вот сетевики могут обучиться у инфобизнесменов, у сетевых маркетологов, у интернет-маркетологов э, каким-то знанием рекламы. Но для сетевиков таргетированная реклама, она индивидуальная, потому что модерация ВКонтакте не приемлет, она не любит сетевиков, она не любит MLM бизнес. И тут нужно уже исходить из своего опыта, то есть если человек сам не потратил тысячи долларов на рекламу, и не испытал какие-то техники, что больше работать на сегменте сетевого бизнеса. Как сегментированно делать так, чтобы подписчик, вот у меня, например, подписчик так, через таргетированную рекламу, вот кандидат в бизнес, представьте. Кандидат в бизнес в среднем выходит 3 рубля. Кто хотел бы получать за 3 рубля кандидата в бизнес? 3 рубля. 3 рубля. И если взять, любой бизнес это математика, это бизнес цифр представьте что из 100 человек вам в любом случае к вам в бизнес придет 5 давайте посчитаем 3 рубля умножить на 100 это получается 300 рублей я за 300 рублей имею 100 кандидатов в свой бизнес из этих 3 300 рублей 5 человек ко мне приходит в бизнес и а эти пять человек дают мне но ну, если переложить на мою компанию просто сразу же благодаря бонусу наставника это получается 75 долларов а инвестировал я 5 долларов выгодно выгодно хотели бы также хотели бы я думаю хотели бы и поэтому смотрите синдром блестящих штучек проблема в том что часто Большинство предпринимателей сетевого бизнеса, да, это и не только сетевиков э, затрагивает, это затрагивает, наверное, сегменты всего обучающего пространства, который пытается обучаться в интернете. Они проходят определенные курсы, они часто пытаются где-то что-то выцепить бесплатно, а я и бесплатно это найду. Я вот там вот у этого тренера, ты, ты вроде бы продаешь, а я вот его вот бесплатно найду. И поэтому вы страдаете вот этим синдромом бесплатной штучки. Потому что никакой ценности, никакой ценности даже изучить до конца, помимо того, что изучить до конца, внедрить это, получить результат, и вы даже на этапе изучения пи, э, пи, э, начинаете изучать что-то другое. Какой-нибудь Яндекс Директ, не ВКонтакте, который дает вам результат буквально на следующую неделю, а Яндекс.Директ, который нужно настраивать месяц. И потом еще корректировать месяц для того, чтобы получать результат а, более-менее адекватный. И в, в, чем, в чем можно вообще получить результат? Но зато человек получается всезнайкой. Человек приходит на вебинар, человек приходит на мастер-класс, на тренинг какой-нибудь, и он начинает учить тренера, начинает учить наставника. «Да я все знаю, что ты воду льешь, давай конкретику». А какой может быть конкретике речь?» парень, либо девушка, ты вообще до конца что-нибудь изучила, ты внедрила, какой, о какой конкретике, о какой вот воде вообще идет речь. Вот, поэтому, ребят, синдром блестящей штучки. Один единственный вариант для того, чтобы вам преуспеть в вашей сфере деятельности, в вашем бизнесе. Достаточно месяца на самом деле. Вот месяц, максимум два Внедрение одной адекватной технологии, которая по вашему уразумению могло бы повлиять на ваш бизнес. Что самое главное в нашем бизнесе? Это, например, трафик. Это, например, привлечение кандидатов в бизнес. Да? То есть, бесконечный поток кандидатов в бизнес. Окей, это одна из частей. Хотя, знаете, вот когда вы решите эту часть, у вас появится другая проблема. То есть, у вас будут стоять толпы, например, на консультации. Ну, грубо говоря, да, то есть вот, как у моих учеников, это э, один из последних кейсов, 42 консультации за месяц, декабрь месяц, праздники, выставив, выстраиваются толпы на консультации, 42 консультации в месяц, это представьте, 20 рабочих дней, убираем выходные, это по 2 консультации в день. Ребят, кто хотел бы проводить по две встречи в день? Ну, вот если это переложить на... Старые методы по две встречи в день. <смех> Это еще в кафе надо ездить, правильно? Но тут не нужно ни в кафе ездить, не тратить ни час времени на дорогу, ни, ни час времени обратно, не тратить деньги на кофе своего времени. Плюс вы не, вы не боитесь, что этот человек вдруг не придет, потому что эти люди уже к вам приходят как на авторитета. Да, то есть на того человека, который сами попросились на встречу, не вы сказали, слушай, у меня к тебе есть бизнес-предложение, давай встретимся. Они сами к вам проявили интерес э, прийти на встречу. Совсем другой подход, правда? Так вот, представьте, вы решили вроде бы эту проблему, по две консультации в день вы бы проводили. А становится второй вопрос. Закрытие сделки. А, а, а о чем с ними говорить? Как рекрутировать, как продавать через вебинары? Второй, второй вопрос. Начинаете второй тренинг проходить, если в комплексе в одном тренинге нету. Вы решили поток кандидатов в свой бизнес. Потом вы научились рекрутировать. Третий вопрос стоит, это масштабирование команды. Как работать с командой? Третий вопрос. Три месяца. Четвертый, это... Обучение команды, да, то есть, как сделать так, чтобы команда э, на полном автомате росла без вашего участия. Итого, например, 4 месяца, 4 тренинга, и вы решили практически все спектры вашего бизнеса, которые влияют на ваш рост. Проблема в том, что вы просто не внедряете. Многие не внедряют. И это, ну, может и не ваша даже проблема. Потому что... Да мы не успели одну технику внедрить, вот я с мая, с мая, либо с апреля, январь, февраль, март, апрель. с апреля месяца я до сих пор усовершенствую метод привлечения и построения бизнеса через социальную сеть ВКонтакте. С апреля месяца, скоро год пройдет, я одну социальную сеть только долблю, вот представьте, одну, одну, один метод, одну тактику для того, чтобы стать в этом совершенным. Для того, чтобы поставить ее на автопилот. Потому что здесь столько неимоверных возможностей, что вы просто представить себе не можете. Это и автоворонки, это автовебинары, это запуски большие на миллионы рублей российских. Запуски, когда вы сможете эти деньги зарабатывать в месяц, а то и в два. Это бесконечный поток людей на ваши продающие консультации. Это социальная сеть, которая заменяет блоги, сайты, это все. То есть, в одном месте вы можете все решить. Абсолютно. А вот внедрив месяц-два, только вот, например, взяли одну технологию, вы можете заработать только на одном канале трафика, на одном канале, на одном методе каком-нибудь 100-150 тысяч России. Это только вот на одном методе. Вот, например, захотели изучить ВКонтакте, прям отшпалировали его, начали зарабатывать 100-150 тысяч России. У вас появились деньги. У вас появилось время, у вас появилась энергия, желание обучаться дальше, масштабироваться. Поставили на поток, научили своих партнеров. Главное, чтобы вы вывели еще этот метод, чтобы он дублицировал, да, то есть, чтобы его могли легко повторить, чтобы начали получать результаты ваши люди. Поставили на поток, научили людей. Переходите на Facebook, переходите на YouTube, переходите на Instagram. Вот так вот поочередно внедряется. И только так вы становитесь топ-лидером, топ-чеком своей какой-то компании. Ребят, услышали тот изюм. <свят> Один из моих наставников там тренинг проводит изюм. Почувствовали, ну, не то, что почувствовали, вы услышали хоть какой-нибудь тонкий посыл, который я хотел до вас донести. Успех в любом бизнесе зависит от концентрации и отработки навыков системных действиях в одном в одном месте в одной сфере выберите то на чем вы хотите сконцентрировать внимание в первую очередь и отработайте его не бросайте на пути даже изучения, не то чтобы внедрение изучите внедрите получите опыт станьте сильнее и все у вас получится очень быстро. Ребята, вы даже не представляете, насколько вот только один вот этот фактор влияет на рост вашего бизнеса, на скорость вашего бизнеса. Вот эти блестящие штучки. Мы как вороны. Чтобы бл... что блеск дало, то мы полетели туда, чтобы клювом этим уцепить и куда-нибудь улететь довольными. А по итогу получается как? Зацепили, скачали, заложили очередной гигабайт памяти в своем компьютере в папку изучить и это так вот и пылится уже тонны гигабайтов на винчестере, на жестком диске на компьютере, изучите там уже тысячу файлов, которые мы никогда не изучим и вот так вот это вот все накапливается накапливается, а вы все на потом ай, уже много, ай, уже наверное не надо, но зато у вас уже все есть зато вы дипломированный специалист по сборке тренингов поэтому, ребят Сконцентрируйтесь на одном, начинайте это изучать. Я не говорю, что э, прохождение тренингов это плохо, это отлично. Только благодаря интенсивному обучению, но желательно в каких-нибудь живых потоках. Не в записи, там где-то вы его достали, а вот в живом времени. Потому что на самом деле э, на любых тренингах э, важно э, прямое участие, вот живое участие здесь и сейчас и обратная связь. Не, не, не, не, сами, не сами иногда, сотни долларов стоят обучение, сотни долларов на самом деле стоит обратная связь от наставников. Потому что обратная связь это одна из самых сильных, один из самых сильных моментов корректировки ваших действий, когда любое обучение может подстроиться именно под вас, вы можете спросить вопрос и трудность с которой вы столкнулись и вот получить вопрос здесь и сейчас и получить результат быстро. Вот, ребят, поэтому правильно только инвестируйте в свои мозги, обучайтесь у экспертов, те, которые вот нашли сферу деятельности, в которой вы хотите научиться, не знаю, следите за этим человеком, посмотрите, как он работает, действительно ли он может научить этой системе, методу и тогда идите, обучайтесь, получайте результаты, становитесь экспертами и вот Многие годы просто прожигают и не получают результаты, абсолютно никакие. У меня куча знакомых, которые 10 лет в сетевом маркетинге, и они 1000 долларов зарабатывают. Это, это ужас, ребят. Ну. ну, это вы знаете, это альтруизм, альтруизм или как то Это благотворительность, наверное. Просто благотворительность. Да, да зачем 10 лет тратить на сетевой маркетинг, если я и на работе 10 лет потрачу, выйду в. В должности, по профессии, закончил бы университет, я бы тоже же тысячу долларов зарабатывал. Даже больше начальника. Зачем? 10 лет. И, и до сих пор каталоги, например, раздавать. Холодные контакты, листовки. Вот время идет, а люди топчутся на месте. Они, вот 10 лет прошло, они остались в том периоде 10 лет назад. То есть в то, в то, в то время, в теми методами. Как будто для них время остановилось. Поэтому, ребят, это, это 1000 долларов максимум выходит за год. Это максимум, если вы полностью новичок. Это максимум. Если же вы изучаете интернет, это, знаете, 3 месяца ваша 1000 долларов стабильно заработана. То есть, ну, вот ежемесячный доход. 1000 долларов, возможно, не от вашей основной компании. Но параллельно вашей компании еще множественные источники дохода. Потому что... Когда вы начинаете изучать интернет, вы адекватно понимаете, что всего лишь 20%, ну 10, максимум 20% придут к вам в бизнес, тем людям, которые вы предлагаете. А 80% они никогда не придут к вам в бизнес, по разным причинам. Они просто не хотят покидать свою компанию, у них уже есть результаты, но они, у вас, они в вас увидят наставника, они в вас видят эксперта, лидера, ментора, у которого захотят обучаться. А если вы не будете им что-то предлагать, вы не будете им продавать, вы не будете не предлагать свое наставничество, вы просто упускаете 80% прибыли. И на самом деле зачастую вот этот вот 80% прибыли, она в, в, в, в первое время, возможно год, возможно два, намного превышает ту прибыль, которую вы будете получать от компании. Но зато вы независимый предприниматель, у вас выстраивается аудитория, которая за вами идет всегда. Не важно, что случится, вдруг компания вас выгонит. Разные ну, разное бывает. Сейчас это не в новинку, компания любит э, как то терминировать контракты по той либо причине. Вот. А, поэтому, ребят, обучайтесь, инвестируйтесь, внедряйте, внедряйте. Не, не копите знания, не хотите по тысячу тренингам это то же самое, как развиваться в двух компаниях. Это то же самое, как развиваться в трех компаниях одновременно. На двух стульях не усидите, знаете, вот слышали такое высказывание. Либо э, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. То есть э, уже древности, мудрости вот эти давно за нас отработаны, и давно это было ясно, но почему-то в каких-то определенных моментах мы об этом забываем. Поэтому, ребят, обучайтесь. Инвестируйте в свои МСГ, внедряйте, становитесь профессионалами в нашей индустрии. Становитесь примером для вашего окружения, для той аудитории, которая за вами будет наблюдать. И будет вам счастье. С вами был Виктор Бандолет. Ставьте лайки, если вам это было полезно. Делайте репосты, если хотите поддержать, и не хотите потерять то, что вы услышали. И увидимся уже с вами в следующий раз. И... Все, ребят, с вами был Виктор Бандолет. Пока-пока и до следующих встреч.